Да, всем всем здравствуйте и э, с вами пугачева наталья мы сегодня с вами поговорим про наступающий март месяц э, с точки зрения китайской метафизики всем добрый день э, кто присоединился к нам на канале youtube я вас тоже вижу и мы с вами Единственное, что пока я, модераторы у меня еще не подошли, в воскресенье, у всех какие-то свои есть дела. Ну, я думаю, что мы с вами справимся. Итак, дорогие друзья. я Итак, итак, итак. Итак, мы сегодня будем с вами говорить про месяц, наступающий месяц, конечно, с точки зрения китайской метафизики, наступающий месяц кролика. Мне Днем все время сложнее вести вебинары относительно света, чем, чем вечером. Вечером понятно, а днем какие-то не такие тени. Сейчас давайте попробую немножко, чтобы вам было как-то меня лучше видно, да. Oh. давайте сделаем вот так. Вот так. <смех> так, чтобы не совсем это все. Вот как-то так. <смех> <смех> <смех> ну ладно, будем считать, что хоть как-то дневной сет... Всем привет из Израиля. Ой, Светлана, и вам привет из России. У нас тут снег, но во всяком случае в Подмосковье, в Москве снег просто пушистый летит. Все прекрасно. Вчера был правда хороший солнечный день. Пока прохладненько, но все равно уже настроение явно весеннее. Да. Так, о чем будем говорить? Будем с вами говорить, как всегда, про э, то, что нас ждет в наступающем месяце. Обязательно поговорим, что ждет каждого господина дня. В этот раз я решила вести: не знаю, насколько будет интересно не будет интересно, но посмотрим. Еще прилетающие звезды да, есть летящие звезды. О, в Алмате дождь, Алматы, дождь, если правильно, да, Светлана тоже оттуда привет присылает э, на Ютюбе. И мы с вами будем разговаривать э -э -э, в связи с тем, что календарная весна с точки зрения китайской метафизики уже началась, идет, ну и с нашей точки зрения уже началась, у всех уже началось. А мы входим с точки зрения китайской метафизики уже во второй даже месяц, потому что первый месяц был месяц тигра. И сейчас у нас с вами вот месяц собственно говоря начинается огненного кролика а, вот, вижу что елена подошла так что мы с вами так что если что задавайте вопросы какие-то технические лена у нас пирогова тоже с нами значит ну что можно сказать впереди у нас один из прекрасных гармоничных месяцев я рекомендую вам взять листок бумаги ручку потому что мы можем сейчас вы можете записывать какую-то возможно нужную для вас информацию помечать на всякий случай предупреждаю что мы все обычно мы дублируем информацию еще на на наших на нашем сайте так что так что я думаю что вы все что вам надо у вас не потеряется Значит, в этом году у нас э, очень весна хороша, потому что э, у нас год свиньи и э, вот эти все хорошие э, все весенние месяцы, вообще начало года, она начинается в китайском календаре с весны, и получается, что очень как-то мы гармонично с вами, в принципе, входим с ней со свиньей все дружат, э, тигр ее любил. Кролик с ней тоже можно сказать родной, поэтому они э, вот вот такое вот гармоничное плавное течение вхождения в год и свиньи. Я не могу сказать, что этот год должен быть каким-то э, напряженным. Ну вообще мы по по поводу нового года много говорили, и э, это все есть на YouTube канале на нашем. Переходите, подписывайтесь, кто на него еще не подписан, да? а, Можно посмотреть. То есть в, у нас начало февраля, у нас было начало года свиньи настоящее начало китайское, да, года свини. Поэтому а, вот прошлый прошлый такая встреча у нас до, достаточно была большая. У нас много материала было перед, перед нашим новым годом. Мы много рассказывали вообще у кого как пройдет год свини. Ну, и более того, сейчас у нас даже есть продажи прогноз. Я вам потом немножко могу про него рассказать про этот прогноз на, на 2019 год, как, в который там с огромными подробностями тоже тоже все есть. Так что э, всех, кого интересует сва, э, с точки зрения астрологии свое будущее в этом году, э, э, я думаю, благодаря нашей школе вы можете ответить на многие вопросы. А, ну, естественно, что весна сама по себе настраивает на позитив, Каж, кажется, что все всегда получится, все задуманное исполнится, ну и вообще, не знаю, каждая весна это какая-то такая а, маленькое вступление, да, в какую-то маленькую очередную жизнь. Мне кажется, что тоже очень интересно, что вот видите, многие народы сделали исчисление а, лет именно с, с прихода весны у нас с вами конечно будут числа хорошие не очень мы традиционно начинаем с опасных чисел которые бы желательно запомнить 9 13 21 25 марта и 2 апреля почему говорю про 2 апреля потому что месяцы у нас с вами они немножечко не совпадают с с григорианскими, да? то есть э, такой китайский месяц, месяц кролика. Для нас он в большей частью совпадает с мартом, поэтому мы говорим про март на самом деле. Это 6 марта месяц кролика по 5 апреля, поэтому мы именно в этом периоде рассматриваем полезные какие-то хорошие, нехорошие э, дни. Но э, в китайской метафизике вообще нету вот такого понятия. Здесь тебе белое, здесь черное, черное там хорошее, белое плохое или наоборот, да? В китайской метафизике все дуально, то есть все может быть хорошим, все может быть плохим, перебор чего-то хорошего тоже может быть плохим, И в любом плохом обязательно есть какие-то очень важные хорошие зерна хорош, чего-то положительного и если ты умеешь вытаскивать эти положительные зерна то то у тебя такой большой задаток как бы для того чтобы воспользоваться какими-то дополнительными силами которые может быть другие проходят мимо и не видят да, вот этих задатков так вот у нас с вами будут значит у нас с вами будут дни которые они выделены красным и они как бы не очень хорошие но нужно четко понимать что они не очень хорошие для каких-то определенных дней для каких-то определенных дел например вот начинаем 9 13 21 25 марта и 2 апреля да? не начинаете новых дел не выясняйте отношения поверьте до добра не доведет значит дела не приведут к успеху а ссоры затянутся надолго и э, вот в эти дни нельзя делать только то что здесь перечислено на все остальное эти дни могут не влиять э, там, я не знаю например на поход к врачу да? Я не знаю, сходите выписать какие-нибудь там рецепты или еще что-то. Ну, этот день не влияет. Это не какое-то начинание нового дела. Но если только вы не решили там, конечно, пойти, я не знаю, на пластическую операцию и полностью там себя переделать. Может, такие плохие дни не стоит. Вот. Значит, 12, 24 марта и 5 апреля. Также не записывайтесь. Вот, вот в эти дни не записывайтесь на прием к врачу. Не назначайте свидание Велика вероятность, что диагноз будет поставлен неверный, а свидания вас разочаруют. здесь уже, пожалуйста, вы можете покупать там машину или квартиру. Ну, может быть, день там не очень, конечно, согласуется, но в принципе больше того, о чем заявлено, мы не придумываем. То есть это не то, что сразу вот плохой день и мы половина дней в календаре просто вычеркиваем. Ну, я думаю, что даже для любителей Походить по врачам, там три дня в месяц можно вычеркнуть, когда к ним лучше не стоит ходить. Да? С 14 по 26 марта не рекомендуется подписывать документы или начинают любые дела. Отдохните от дела в эти дни. Опять же, мы смотрим, ну насколько у нас с вами вообще это большое дело. Может у нас какой-нибудь поход в ЖЕК? так я не знаю, для кого-то может быть это, конечно, там какая-то эпопея, целое дело, для кого-то это просто такой ежедневная, да, какая-то текучка, ну да, зашел, что-то там разобрался и ушел. Будет ли запись встречи? А, так, давайте действительно я включу запись, что-то я начала, не включила, почему-то ее. Но э, у нас запись идет на YouTube канале, поэтому я так спокойно к этому и отношусь. Да, на YouTube будет, еще я в комнате включила. А, дальше. А, значит, что у нас, вот что действительно может напрягать это еще такой астрологический факт, который называется ретроградный Меркурий, который совпадает практически с чуть ли не с целым месяцем кролика. Он не связан никак с китайской метафизикой, но он настолько прижился уже в наших кругах и вообще у людей, кто интересуется вообще любой астрологией, что мы его уже тоже как-то, знаете, просматриваем, что ну, есть электро, эритроградный Меркурий, да, действительно, это как бы не самое хорошее дело. И э, если честно сказать, ретроградный Меркурий меня тоже очень сильно напрягает в том плане, что он э, он достаточно часто. Я человек деятельный, у меня все время какие-то новые проекты, новые дела, новые, новые начинания. И вот так вот там, знаете, за, э, там через каждые два-три месяца зависать на ретроградном Меркурии на, на месяц, я в принципе не могу. То есть для меня это достаточно большое э, сколько у нас тут выходит 23 дня да? 23 дня там три недели и что для меня это очень много вот. но но опять же ретроградный меркурий кстати вы можете почитать про ретроградный меркурий если вас это явление заинтересовало у нас есть очень подробная статья если прийти зайти к нам на сайт n пугачева точка прям на самые первые страницы вы увидите будут статьи ну или там есть раздел статьи, и вот в этих статьях можно их полистать и найти. Ну, смысла писать про него в год по три раза, конечно, нет. Поэтому там, я не знаю, в прошлом году была эта статья, я уже не помню, когда она была. Она есть, ее можно найти по поиску и почитать что-то такое. Вообще, как правило, да, под начинание каких-то больших новых дел. И какие-то дорогостоящие покупки не надо понимать, покупать. Особенно если это касается техники. Ну, инвестирование денег может быть еще не очень не настолько благоприятно, насколько бы вы хотели. Но считается, что очень благоприятно заканчивать дела. То есть, вот вы отдали, например, предоплату за какую-то квартиру, да, и у вас основная сделка получается или вы уже ну, там я не знаю какой-то контракт подписали там я не знаю какой-то кредит взяли на покупку машины и основная сделка у вас получается на ретроградный меркурий это заканчивание дел и это получать это считается ну, достаточно благоприятной такие такую историю то есть это можно делать а вот начинание в этот момент ну, считается не очень то есть если я понимаю что я три недели не могу прожить без что у меня вот что-то там намечается мне нужно какой-то новый проект открывать что-то там такое большое дорогое купить то как правило я стараюсь так извините сейчас секундочку то как правило я стараюсь хотя бы какой-то задаток отдать или договор подписать или если это вот даже по работе какой-то проект начинается то попытаться стартануть в хороший день обязательно да? хотя бы хотя бы письмо первое отправить написать что вот у нас будет стартовать такой-то проект в какой-то более удачный день то есть потом еще можно 250 писем написать провести там вебинаров или еще что-то но вот самый первый импульс он должен быть таким вот хорошим обязательно так сейчас минутку друзья минутку и так у нас есть еще не очень хорошие дни вот юля пишет что он еще две недели до и после разворачивается юля, я с вами согласна но это выше моих сил еще отслеживать его две недели до и две недели после то есть понятно что если есть какая-то крупная задача большая понятно что я высчитываю хорошие числа и высчитываете числа для себя. У нас сейчас я, во-первых, покажу сами по себе хорошие числа. Плюс у нас с вами есть, если зайти на наш сайт, календарь успешных, таких успешных дат для успешных дел, которые мы каждый месяц специально высчитываем совсем по другой технике и которая тоже у многих работает. То есть, понимаете, это как немножечко какие-то такие параллельные системы которые по-разному высчитывают, и у многих по-разному они действительно работают и у многих одна система не очень работает а вторая на сто процентов работает поэтому здесь мы считаем просто вот у нас э, есть э, как бы классическая система подсчета э, хороших благоприятных и неблагоприятных дней а еще есть ну, вот у нас еще есть там секретная техника по которой мы э, высчитываем тот календарь и Мы, в общем-то бесплатно ну там за подписку он у нас раздается то есть для этого нужно зайти на наш сайт пугачёва ком и в правой колонке подписаться и получать этот календарь тоже каждый месяц а, плюс ну, кто умеет выбирать даты я выбираю конечно хорошие там для себя какие-то дни которые там, если вы возьмете День своего благородного, сейчас вот подальше, когда мы пройдем, я покажу те, кто не знает, как это делается, День своего благородного, то День благородного вас поддержит в любом случае. То есть, может быть, он не, см, смысле, не сможет вам какую-то большую поддержку внести, да но э, плохое, допустим, нейтрализовать, он может. То есть, ну, все равно как-то приходится как-то изворачиваться. Извините. Алло. Да, у меня идет вебинар, я ее уже давно прислала. Да. А, так, сейчас я посмотрю, что вы пишете. Да, вот пишет марина спрашивает что я выхожу на работу на работу с переездом в другой город с поиском жилья что делать вот жизнь то не стоит на месте я же про тоже говорю и иногда действительно мы не можем ну взять и на три недели выпасть из жизни да? а, ну, просто а кто нас будет кормить в этот момент если мы не выйдем на новую работу поэтому я предлагаю, Марина, вам а, сейчас я посмотрю, что там еще пишет. А, то я предлагаю вам воспользоваться вот такими моими советами, а, то есть выбрать для себя благоприятный день, а, выбрать благоприятные дни. Они все равно есть. Вообще ретроградный Меркурий, еще раз говорю, это понятие не из китайской метафизики, просто его потянули, потому что оно действительно работает, очень часто оно срабатывает но а для чего мы тогда изучаем китайскую метафизику если мы не будем пользоваться хорошими днями так а если номерок стоматологу на 7 марта уже есть вот любовь вот я честно вам могу сказать что касается стоматологов я бы хороший день выбирала. Ну, то есть, ну, все-таки стоматолог, это, ну, на сегодняшний вот, на сегодняшний день, мне кажется, это самое легкое, что можно перенести. Понятно, что, наверное, тоже бывают такие стоматологи, которым запись за пять лет вперед, там, или бывает вообще там невыносимая боль, что ты еще один день не сможешь перенести, да, и ты идешь к стоматологу. Ну, не знаю, тогда берите хотя бы хорошие часы но мне кажется что вот как раз запись стоматолога это самое простое что можно пере… ну, стоматологов косметологов у нас в связи с тем что они платные они их много а вот перенести извините какую-то операцию запланированную особенно если ты ее бесплатно каким-то образом выбил в клинике да вот это вот намного сложнее И то люди ну, ну, выходят из положения здесь Берите тогда хотя бы часы своего благородного, да? Но если вот вообще никак, берите хотя бы часы. Вот Сергей пишет: Светлана, у нас два года жизни перевернулись. сергей сергей пишет у нас два года ну если если вы ко мне обращаетесь то меня зовут наталья а если не ко мне то два года жизни перевернулись назад что не берем все назад мы второй год не можем найти работу в чем причина помогите Значит, смотрите вот вы же понимаете что как бы вот в такой форме помочь вообще, ну, не получается, да? Ой, э, так, сейчас минутку, друзья. Все, угу. здесь просто этим еще ссылают почты меня какими-то сообщения. Значит, смотрите, э, причин может быть много, Сергей, и э, для я вообще не очень поняла даже и сообщение, да, что такое на наза, задал, что что это значит, вот. И э, во-вторых, вы это кто, да? Я не могу найти работу, не может найти работу моя жена, не может найти работу я и жена, я жена, мой отец или мои там дети. Ну, ну, то есть ситуации много. И самое главное, что это нужно смотреть, скорее всего, карты всех. И я не знаю, даже имеет ли смысл, ну там сейчас сесть и перебирать э, карты всех своих родственников. Мне кажется, имеет смысл э, просто попробовать начать новый период, потому что с разбором, что вы там сделали два года не так, что у вас все время сейчас что-то аукнется. А, а что у вас, кстати, было? Может, вы переехали в неудачную квартиру? Вот что у вас было? Мне просто стало уже интересно. Э, напишите, пожалуйста, Сергей. Что было два года назад. То есть вы переехали в новый дом, вы переехали в новый город, вы поменяли квартиру. Может, вы снимаете квартиру, вы в другую съемную въехали. Ну, то есть, чтобы так вот тотально всем не везло, это должна быть действительно какая-то большая причина. А, так, 4 марта. Сейчас мы дойдем, хороший день или нехороший? А благородный, который в моей карте, он сильнее смотрите здесь нельзя сказать что что-то сильнее что-то слабее это это знаете э, все звезды и все энергии вот если понятнее будет это вот ну, я не знаю как живой мир да? и мы с вами ну допустим я не знаю давайте дикую природу возьмем да и вы там спрашиваете там я не знаю там рысь или там какая-нибудь антилопа кто сильнее ну, ну рысь, например да? А с другой стороны, а вот смотря в какую, каких условиях будет рысь, и смотря в каких условиях будет антилопа, да, антилопа, может быть, будет огромная, здоровая, рысь будет маленькая и больная, котенок, и эта антилопа ее затопчет. Ну, например, я не знаю, у меня сейчас какой-то пример с головы да, пришел. То есть, это тоже такой же живой мир, в котором э, все совсем э, либо борется, либо поддерживает. И все время на своих тренингах говорю, что вот, чтобы мы с вами не оценивали, нам нужны все время весы. То есть у нас нету однозначно что-то хорошего или однозначно чего то плохого. У нас должны быть весы, и на одной чаше весов у нас должно быть с вами все хорошо, ну там мы плюсики складываем, белые камушки, а вторые чаше весов мы складываем черные камушки. Мы просто смотрим, что перевешивает в этот момент относительно этой ситуации. Ну по-другому я не знаю, как объяснить, да? То есть, если у нас этих белых камушков плюсиков набралось больше, значит, мы делаем. Если у нас минусиков набралось больше, значит, мы не делаем. А потому что у нас нет однозначного ответа, в принципе, ни на что. У нас все время очень много чего-то играет. И поэтому у нас есть с вами, если мы хозяева этих весов, а мы с вами изучаем астрологию или хотя бы просто интересуемся для того, чтобы быть хозяином этих самых весов, да, то мы с вами э, что можем сделать? Мы Просто там, где у нас белые камушки, мы побольше пытаемся их туда ну, положить на чашу весов. И мы туда подключаем день своего благородного, час своего благородного. Мы подключаем хороший фэн-шуй, хорошие талисманчики, да? То есть, да, может быть глобально э, у нас на чаше весов там ретроградный Меркурий, который очень здорово сильно перевешивать. Но мы можем на белую чашу столько накидать плюсиков, что-то будет либо уравновешено либо плюсов будет больше и для нас какой-то один всего лишь ретроградный меркурий ничего сделать не может То есть, ну, вот я во всяком случае исхожу из этой логики и за много лет э, работы и практики китайской метафизики я поняла что это работает вот примерно как-то так что нельзя вот четко говорить что давайте сделаем вот так Значит, надо небесный благородный э, можно брать от дня или от года Елена, я беру только от дня, всем предлагаю брать только от дня, но они могут быть, если он не является, там, я не знаю, вашим личным разрушителем. Или, или он как-то там, допустим, не очень хорошо вписывается в концепцию того месяца, ну или того года, например, он воюет со свиньей, да. Зачем нам с вами э, брать, э, например, ваш благородный змея? Вот. И вы будете тогда брать день змеи, но он будет сталкиваться с годом. Да? То есть это вот тоже выбор чисел. Я... Выбор хороших, да, она очень интересная наука, но тут нужно немножко правила знать. Смотрите, кто не знает, кто знает, я думаю, тут и без меня с этим справиться. Кто не знает правила, то я все-таки рекомендую вот воспользоваться либо статьей, либо уже посчитанным календарем, который у нас есть. Так, давайте сейчас закончу на хороший хотя бы перейду и почитаю еще комментарий. Значит, 20 марта у нас разъединяющий день. В такой день очень мало энергии. Воздержаться от планирования важных дел на эту дату. 24 марта день потерь 25 марта день истинной потери в такие дни никакие начатые дела не принесут успеха все что чтобы вы не сделали потери или истинной потери будут пустой тратой времени и сил но все не такого то есть смотрите если у нас есть ретроградный меркурий у нас еще день есть истинной потери имеет ли смысл что-то в этот день делать даже в хороший день и в хороший час Но, наверное нет наверное все равно эти черные камушки перетащат, да? вот а теперь давайте все-таки про хорошие дни значит смотрите у нас есть хорошие дни вот кто там про 7 спрашивал на 7 марта к соматологу. А почему вообще вас 7 марта смутило? Мы, вроде бы, на 7 марта э, он не, не входил. В так, стоп. Сейчас давайте так. Что вы мне 7 марта с этим запутали? Значит, э, не записываться на прием к врачу было 15, 24, 5 апреля. Почему у меня спросили про 7 марта? Кто-то меня спрашивал, да? Есть номерок соматологу на 7 марта? Замечательно, прекрасный день, идите, 7 марта хороший день. Хорош для начала проекта. Вот смотрите, то есть здесь мы рассчитывали вот эти числа, они рассчитаны э, по классике китайской метафизики. Поэтому никакой ретроградный Меркурий, естественно, в учет не брался. И здесь, ну, то есть если уж нам все равно нужно, вот кто спрашивал, что вот у меня все равно будет переезд, воспользуйтесь хорошими датами, да? то есть 7 19 там 31 марта хорошо для начала проекта если подготовка к началу важных дел закончена то смело можете запускать их в этот день день можете просто поболтать с друзьями энергии этого дня оставят много положительных эмоций от этой встречи значит друзья смотрите то есть какая у нас с вами получается история у нас с вами а, так, давайте я сейчас себе запишу, что я все-таки поняла, что мне нужна сюда подсветка, потому что я все время пытаюсь сесть все время пытаюсь сесть, и все время мне. Давайте я запишу, чтобы Значит, я забуду. Надо к следующему вебинару мне все-таки купить сюда лампу с дневным цвет, светом. Пока она была, здесь так все было хорошо. А здесь я вижу, что какие-то тени, как-то вот странно я выгляжу. Значит, смотрите, друзья, дальше мы идем. Мы остановились на том, что нам с вами нужно будет выбрать хорошие даты. И в эти даты, ну... И жизнь идет, продолжается. Берите эти даты и пробуйте хотя бы в эти даты что-то сделать. Вообще, а, вспомнил, что хотел сказать про ретроградный Меркурий. Вы знаете, вот с чем проверено с ретроградным Меркурием? Так это с техникой. То есть может быть даже заезд в какой-то дом, начало работы в какие-то вот в хороший день, с вашими, может быть, еще хороший час взять с вашими благородными. Все это неплохо проходит. Вот что точно не надо брать? Вот машину. <смех> вот проверено. Купленная машина в ретроградной Меркурии. Ну, прям одни проблемы в жизни. Вот каждый месяц будешь ее ремонтировать. Вот прям проверено, вот тысячу раз проверено. Поэтому смотрите. Вот ретроградный Меркурий, многие говорят, что это отражается больше на технике. Ну и вот на этом можно и остановиться. У меня мама кролик по году и по месяцу. Еще кролик в месяц пришел. Это уже третий кролик для нее. Да, это уже будет третий кролик для нее. Юля, все правильно. А, а 7 марта любовь пишет ретроградный Меркурий. Все, я поняла, почему теперь про 7 марта спросили. А, ну, наверное я ответила да, что ретроградный меркурий смотрите если мы соединим все все какие-то знания из особенно различных подходов мы с вами вообще никуда никогда не уедем То есть у нас будет из одной астрологии ретроградный меркурий из другой астрологии дни потери с третьей астрологии у нас еще что-нибудь начнется ну я считаю что это нужно немножечко вот в в гранях каких-то разумного да, вот просеивать то есть, ну, начинается ретроградный Меркурий, но я не знаю, что вы там делаете. Есть, может, импланты, может, конечно, это одна история. Если вы просто к стоматологу записались, это другая. Не потерь вернуть. Делайте скриншоты, друзья. Самое простое это сделать либо скрин... скриншот с экрана. Это есть принскрин есть во всех компьютерах. Если не знаете где, то наберите а, в в гугле просто наберите как сделать uh, скриншоты напишите марку своего компьютера А uh, uh, еще очень хорошая история просто на телефон берете фотографируйте вообще все на телефон фотографирую потому что скриншоты я не знаю потом где искать а в галерее я всегда все что нужно быстрее нахожу uh, Значит, переводить на новую должность в марте, да, или лучше перенести на апрель. Я бы на вашем месте посмотрела по, по дням. Там от чего зависит, когда подписан приказ, да. То есть вы можете на это повлиять, хороший это будет день или нехороший. То есть. Давайте так дойдем, давайте еще посмотрим сейчас, сейчас мы будем говорить про господина дня, и давайте мы с вами посмотрим, насколько господин дня ваш, для вашего господина дня месяц хороший или нет. Потому что этот ретроградный Меркурий, я так чувствую, сбил всех, у кого что, у кого стоматолог, у кого работа, у кого переезд, и нам получилось, что нам вообще в марте ничего не делать. То есть все запомнили главную информацию, что лучше ничего не делать, это неправильно. У нас очень много дел, когда надо что-то делать. 8 марта, прекрасный день для уборки, можно избавиться от всего ненужного. 8, 20 там, марта, 1 апреля. Да? Э, я думаю, что можно избавиться от какого-нибудь ненужного ухажера 8 марта. Если он тебе цветы не подарит, заблокировать его. сто процентов отвалится. Да, ладно, шутка. Значит, 10, 22 марта, 3 апреля можно помириться с тем, с кем были в ссоре, или попросить что-то у тех, у кого позиция в данном вопросе много сильнее вашей. 11, 23 марта и 4 апреля дни благоприятствуют началу дел, от которых вы ожидаете долгосрочный эффект. Замуж уходить, отношения начинать, на работу устраиваться, но не берите кредит, платить придется долго и тяжело. 15 27 марта начинает... Начинайте только положительные дела, потому что энергии дня умножают все, чем вы будете заниматься. Так, почитаю ваши комментарии и поотвечаем. Лучше приводиться, а то передумают. Ну да, Юлия, я тоже такой человек, что считает что если вот у тебя уже идет энергия, и ты что-то не сделал вовремя, что потом не факт, что будет такая возможность. У меня тоже есть такие мысли можно ли устраиваться новую работу в ретроградной Меркурии, если документы ранее оформлялись продолжительное время? Да, конечно, конечно. Это даже точно совершенно, это уже ретроградно вообще никак не влияет. Слушайте, друзья, не покупайте технику. Все. Машины, холодильники, знаете, потом с ними возни очень много. Но если вы хотите какую-то себе новую плойку купить там для волос, да, ну даже ну, эту ерунду, наверное, за полторы тысячи рублей пошли, купили, господи, даже если она вас сломалась через три месяца. Там, там год гарантии дают. Отремонтируют. Так, сейчас я почитаю, что мне пишут на ютюбе У нас намечается переезд магазина. Подскажите, пожалуйста, важна дата фактического подписания договора или дата на договоре? А это разные даты, да? Светлана, это разные даты. Даты. Подписание договора или дата на договоре? А, хороший вопрос, хороший вопрос. А, вообще, наверное, сейчас я даже что боюсь вам а, не то сказать, в первый раз мне такой вопрос задают. А обычно же как-то ну подписываешь договор тем числом, которым ты подписываешь, и считается это действительно а, такая вот это значимая Значимое, значимый момент да, то есть именно от этого мы высчитываем все все остальное и ну, вот дата я все-таки считаю что наверное все таки сам само подписание само подписание это импульс потому что дата на договоре это все-таки ну какая-то более мертвая информация давайте скажем так и да? А импульс, когда ты сказал да, и подписал вот это вот важнее. Это то же самое, что с карты рождения. То есть акушерка могла ошибиться, особенно, ну, понятно, что сейчас, наверное, такого не допустят. Ну, там, я не знаю, в какие-то там годы это может быть было возможно. Или паспортистка какая-то оформляла, написала, там, не 6, 8 а там, да? Ну, я не знаю, какие-то вот такие вот бывают, да, ошибки в документах. И понятно, что если ты родился 6, что э, неважно что в паспорте написано. поэтому я считаю что все таки наверное дата самого действия имеет значение, а, а не вот эта бумажная дата которая ну, там, грубо говоря к небесам никакого особого отношения не имеет а, значит так 4 марта хороший день чтобы выйти э, первый раз на работу. Значит, друзья, смотрите, 4 марта вы лучше, значит, для того, чтобы вам, если вас интересует какой-то определенный день, что я вам рекомендую, вы заходите на сайт n ком открываете самую первую страницу, вот прям, ну, первую страница сайта, да, и у вас такие две будут таблички. Одна табличка называется календарь. Вы вводите в этот календарь четко дату например 4 марта там 2019 год и смотрите что за день будет для вас лично и сейчас мы вот дальше немножечко пройдем до да. нужно во первых посмотреть вашего господина дня то есть какие дни для вас благоприятны какие неблагоприятны вы можете ориентироваться еще на это мне кажется что нельзя постоянно полагаться на фэншуй. во-первых многие не в теме во вторых есть же еще инструкция о чем тоже нельзя забывать Наталья так сейчас соображу как ответить на ваш вопрос значит на фэн-шуй полагаются только те кто это знает и кто как-то применяет его понятно что мой муж который например не разбирается в астрологии он никак не применяет астрологические даты единственное что я же в курсе там его событий по работе и в жизни да и я ему могу сказать что Володя, вот, вот там, допустим, вот этот день, ну я бы, если ты можешь, принеси, я бы ему там подсказывал какие-то даты, когда лучше ему что-то подписать. Вот. Если там какие-то крупные контракты стоят, если у него текущая работа, которую он там подписывает каждый день, какие-то бумажки, ну естественно, я даже в это не вникаю, господи, он подписывает там, там какие-то там у все время накладки происходят с банком, с бухгалтером, еще что-то. Ничего разбираются как-то там, ну это текущая жизнь. Конечно, фэншуй фэн берут и с, э, работают с фэншуй только те люди, которые знают с астрологией, с фэншуй. Но э, мы же понимаем, что есть, слушайте, здесь даже не надо с фэншуй работать. Каждый из нас, наверное, понимает, что есть день хороший, есть день плохой. У меня недавно был день, причем я его не смотрел ни по календарю, ни... Ну вот просто был обыкновенный текущий день, ничего вроде бы там важного не было в этом дне. Я даже не стала смотреть вообще, что там за день. Благоприятный, неблагоприятный. Ну вот я с утра встала и началось вот все, что было за этот день, было прям неделю назад. Все, что было в этом дне, оно все вот, вот, ну, ну, ну все произошло или не так, или, э, ну, или как-то с худшим результатом, чем я предполагала. Я просто удивилась я к концу дня думаю ну как такое могло быть у меня там было 5 каких-то разных там встреч каких-то разных результатов ну каких-то там проекты что-то делалось и все пошло не так вот все с самого утра пошло не так и мы с вами прекрасно понимаем что бывают такие дни когда все идет не так и бывают такие дни когда все идет так и когда а, у нас есть как я еще раз говорю, если вы идете в жег, да Бога ради, сходите вы, Господи, не надо смотреть никакой день. Но, ну, извините, если вы идете устраиваться на работу, ну кому же нужен вот такой день, да, когда у вас все сразу не заладилось изначально с первого дня выхода на эту работу? Понятно, что, наверное, любой человек хочет как-то, даже не зная ни фэн-шуй, ни астрологию, просто хочет выбрать удачный для себя день. Понятно, что когда ты покупаешь машину, ты ее ну, покупаешь лет на пять, да, там, ну там в среднем, насколько люди ее берут, я не знаю. И тебе хочется пять лет вообще капот не открывать, да, ты ее взял, про, там на ТО раз в год заехал, все, ты ее продал и забыл и вообще. Или люди, которые каждый месяц ездят, как как на работу в эти станции техобслуживания есть ведь разница есть и мне кажется даже ну, даже человек который вообще не верит никак ни в астрологию, ни в фэншуй, все равно хочет какие-то удачные для себя одни вот. для слабого де дерева я и год э так сейчас мы сейчас мы дойдем до до дерева да, сейчас мы договорим что такое благородный тоже сейчас расскажу Uh, у меня изображение размыто. Значит, у кого изображение размыто, там внизу у вас, это по YouTube-каналу, там есть такая, вот наведите мышку на uh, правый нижний угол, да, и там есть такая шестеренка, вы на нее нажимаете, и там качество видео. Выберите более высокое качество видео. Возможно, у вас... Не очень быстрый интернет, и э, автоматически YouTube вам подстроил, а, ну он автоматически дает в плохом качестве. А попугая покупать можно в, <XP> э в, в, в марте. Да попугая, конечно, покупайте. Ну что вы, господи? Ну уж не до такой же степени, это все плохо. Попугай, ну он же живой. <quê> <quê> <с1> татьяна пишет я была записана к самотолгу на 13 марта я кролик хочу перенести на 19 Значит, смотрите вот сейчас я могу выйти э, в, Ха -ха -ха. так но это будет видно только э, только тем кто на youtube канале в комнате видно не будет если я сейчас зайду на наш на наш сайт э, э... вот наш сайт ну, те, кто в комнате, сейчас я к вам вернусь. И э, вот просто для YouTube показываю, да, вот вы зашли на наш сайт ком э, И как выбирать даты? Вот вы зашли, здесь китайский календарь, такая плиточка. Вы заходите, и вот мне пишет Татьяна с вот хотела 13, да, вы смотрите расчет, вот 13 марта, день, видите пробой, да, ну, к стоматологу в день пробоя идти, наверное, вообще сам по себе не стоит. Человек хотел на 19 перенес да, на более хороший день и смотрите даже индикаторы дня хорошие да, зеленые установление вообще очень хороший день день кролика а и она пишет что я сама кролик все отлично все дружат два кролика свинья все вообще совсем дружат еще можете выставить час так извините для тех кто в комнате извините потому что видели видели у нас только на ютюбе переключения а, правда ли так, если дерево полезно, то два кролика не страшно. Ирина, а чем вообще могут быть два кролика страш, страшные Вы мне скажите, то есть два, э, у нас не все э, земные ветви создают самонаказание. Кролики не создают. Кролик создает э, не очень благоприятную пару с крысой. Вот. поэтому если у вас есть крыса, тогда два кролика будет крысу забивать. Я выражаюсь в карте. Ну, то есть здесь вопрос чуть-чуть не про то. А, на один вопрос а, целую повесть рассказываешь. Ну, хо-хо а, а, вы можете меня не слушать, я же вас не заставляю. Да, могут быть разные, разные, например, просто договаривались в один день, а дата договор другая. Все, фух, ладно, не дождусь ответа. Of, не дождался ответа, а я ему сказала, что можно покупать попугайчика. Ну ладно. Так, возвращаясь в комнату, можно ли устраиваться на новую работу? Ранее я уже ответила. Новый телефон можно покупать. Я бы не стала. Ну либо выберите хорошие даты. Вот. Пока договор согласуется А, новые телефоны, я понимаю, сейчас 8 марта же все накупят. Слушайте, но возьмите чуть раньше, но не 7 берите, не пятого, возьмите там чуть-чуть там на три дня раньше, чем на ретроградный Меркурий начинается. То есть он у нас пятого возьмите там, я не знаю, четвертого уже а сегодня никакой 3 -й. Значит, завтра за телефоном надо бежать или сегодня? Надо. Либо, ну, попробовать хорошая, вот 7 март хорошая. Пока договор согласуется, даты договора и подписания могут не сойтись. Правильно, Татьяна ответила. Все-таки, наверное, дата, когда ты подписываешь, лучше. Считается дата подписания договора. Давайте не будем отвлекать. Да, Гульнара, правильно. Если три кролика и приходит стол 100, 100 в 20, 20 крыса будет плохо. Да. Да, Мария, крысе будет плохо, точно. Да, поехали дальше. А, значит, какие у нас еще будут хорошие дни? У нас будет 16-28 марта. В эти дни можно смело обращаться с просьбами на продвижение по работе или просто попросить кого-то оказать вам помощь. Короче, давайте на ретроградный Меркурий я вам предлагаю обратить внимание только тем, кто собрался купить холодильник, телевизор. Стиральную машину или авто. Все остальные оставьте ретроградный в покой. Просто смотрите, смотрите пока на те числа, на те хорошие числа, ориентируйтесь по ним. Дальше. Можете начинать обучение, выходить на новую работу, даже заключать брак. Ну вот, начинать лечение и навещать заболевших не стоит. Перенесите свои визиты на другое число. Значит, 17-29 марта. Зовите гостей, открывайте бизнес, празднуй, празднуйте свадьбы, заключаете сделки. Можно начинать обучение и приступать к новой должности. Хорошо подводить итоги, завершать старые дела, но лучше отказаться в эти дни. То есть 18 30 марта от начала лечения и других важных дел если продавать продавать нет продавать можно у нас тут больше на покупку идет история продавать можно выбирайте хороший день ставьте на продажу вот. вообще вся продажа делайте на убывающую луну то есть вы считываете дни и все э, объявления, которые вы подаете, лучше подавать на убывающую луну. Да? Дальше. Земная ветв кролика. Земная ветвь э, кролика представляет пушистого игривого зверька, который очень важен уют, забота, нежность. Ну, вообще, просто рассказываю теперь про, просто про кролика, про месяц. Более того, кролик дружит со свиньей года. Вместе они составляют полутреугольник дерева и усиливают эту стихию. А у нас еще месяц огненный. Да? Огонь месяца сам по себе не так силен, ну, силен, но фаза у него будет болезни. Но благодаря тому, что дерево такое достаточно усиленное приходит в этом месяце то вот эта горящая спичка дин способна разгореться и дать нам достаточно много тепла и света если огонь вам полезет, и вот теперь мы дошли наконец до ключевых фраз а надо ли мне устраиваться на новую работу или не надо здесь очень важный момент если огонь для вашей карты полезен то как и в прошлом феврале месяц дин на кролике принесет вам радостные события приятные изменения в жизни если огонь не является вашим полезным элементом то для вас все равно будут какие-то причины для радости все равно появится возможность для приятных изменений в жизни только надо выбирать подходящую дату или э, ну, как бы все задуманное получится кролик это земная ветвь цветка персика вот сейчас сам, самый приятный момент начинается это земная ветвь цветка персика которая для э, которая всех нас делают ну чуть более сексуальными <laughs> и притягательными разумеется для людей родившихся в день или в год э, тигра лошади или собаки это будет более актуально но э, и остальных персик кролика не отделить внимание отсюда отсюда появится возможность действовать надеясь на свое обаяние и опираясь на свои внутренние естественные убеждения но цветов персика это не только привлекательность и сексуальность это еще и некоторая нестабильная личных нестабильность личных отношений в которых могут возникать необоснованные и ревности и подозрения, поэтому не вы, не спешите выплескивать на поверхность свои эмоции, возьмите паузу, помните, что разрушить отношения можно за считанные минуты, восстановить их будет гораздо сложнее. А вот тех, у кого в дне или в году рождения стоит земная ветвь крысы. То есть либо день, либо год рождения. Так, давайте сейчас я чуть перепрыгну, потом к этому вернусь. Да? То есть вам нужно зайти на калькулятор к нам на страницу n точком, на сайт, зайти в калькулятор. Вдруг кто-то не знает, что такое его карта Бадзи, да? Зайти в калькулятор, вести свое э, имя. фио тут не надо. Обязательно пол поставить дату рождения. Время, там, место рождения. Если российский город, то по-русски, если ру... ближнее даже рубежье, то по-английски, и рассчитать. И дальше у вас будет вот такая карта Бадзи. Мы сейчас говорим с вами про столпы судьбы. То есть вот это ваша натальная карта, которая состоит из толпа часа, дня, месяца и года. Понятно, да? Вот. вот в дне вот это будет господин дня а про зверьков про которые мы говорим это земные ветви часа дня месяца или года и вот собственно говоря сейчас возвращаясь то есть кто не знает зайдите сделайте себе карту бадзи значит и соответственно у кого вне или погоду то есть столпе дня или столпе года э, рождения ну кто родился в год крысы да? ну, у кого день крыса тем обязательно надо больше передвигаться посещать всевозможные мероприятия почему Кролик для них является символической звездой Красного Феникса. Одинокие могут завести романтические знакомства, остальные расширят круг своего общения. Но будьте предельно внимательны: кролик не дружит с крысы поэтому всецело, ну, как-то знаете, доверять сразу этим знакомым не стоит. Особое внимание людям, у которых в карте Бадзи присутствует земная ведь в петуха. Вероятность того, что в месяце у вас будут некоторые изменения в жизни. Если петух в годовом столпе, то изменения коснутся внешнего окружения, здоровья. Если петух у вас, то есть если вы родились в год петуха, если он стоит в месяце, то изменения могут быть родителями или друзьями. Если вне связано с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 либо синь на петухе либо день на петухе вам не стоит начинать крупные проекты инвестировать деньги и принимать серьезные решения лучше проведите март в своем привычном ритме но скоро он все равно закончится да и потом вы сможете сделать все что все свои планы реализовать в жизнь у кого в дне есть или по году рождения стоит земная ведь свиньи то есть кто родился в год свиньи да, или в дне стоит? Кролик, также кролика или козы, то эти люди такие, которые захотят перемен. То есть если у вас в дне или погоду, неважно что стоит, свинья, кролик или коза, все стоит или ничего, или только какой-то один знак, все равно это будет вас подталкивать к переменам захочется покомандовать вызвать огонь на себя прекрасный повод для смены имиджа для начала ремонта а тем кто родился в апреле в месяц дракона в марте самое подходящее время для того чтобы посетить доктора ну надо выбирать день конечно ведь для земли значит Потому что кролик это для вас будет звезда небесный доктор, значит, вам поставить верный диагноз. То есть, смотрите, месяц дракона, те, кто родился месяц дракона, это хорошая возможность вот как раз начать, ну, я не знаю, ну хотя бы просто диспансеризацию в поликлинике пройти. Итак, для нас с вами у каждого есть господин дня, как я уже говорила. И очень важно посмотреть вот на этот знак и посмотреть что у вас написано здесь огонь дерево вода да то есть мы говорим сейчас с вами вот про верхний знак в дне, и э, в зависимости от э, вашего господина дня тоже можно сформировать определенные прогнозы например если у вас господин дня дерево Ян или дерево и месяц приносит самовыражение, благодаря которому вы находит, вам захочется попробовать себя в чем-то новом, выразить творчески, получить удовольствие и быть все время на виду. Благодаря усилению дерева, мы с вами уже говорили, да, у вас прибавится силы для того, чтобы идеи воплотить в материальные блага то есть возможность заработать от применения собственного творческого потенциала для вас будет, у вас будет все это актуально, как никогда. Особенно для людей иньского дерева, так как земная ветвь кролика символическая звезда, вознаграждение 10 небесных стволов то есть это деньги. Ну а людям с элементом личности янского дерева есть такое небольшое предупреждение избегать рискованных видов спорта потому что в этом месяце приходит символическая звезда и нож и ну, могут быть какие-то травмы к тому же в связи с усилением дерева у них э, прибавится как бы, конкурентов потому что это у нас грабители богатства да все это может провоцировать недовольство э, и конфликты Совет один: не ругайтесь, сдерживайтесь, не давайте гневу проявлять себя в полном объеме. Все это может привести к негативным последствиям. Будет очень хорошо, если люди с элементом личности, янское дерево в марте сделают акцент на больше обратят внимание на божество власть то есть будут более ответственными дисциплинированными законопослушными особенно внимание внимательными следует быть в дни столкновения с овечьим ножом то есть это будут дни петуха 13 и 25 поэтому пожалуйста если у вас есть кто-то в вашем окружении муж дети родители янского дерева предупредить их о а этих двух достаточно опасных для них дней итак если ваш элемент личности огонь вот эту табличку я просто еще раз нарисовал то здесь у вас час здесь у вас день здесь у вас месяц здесь у вас год и мы смотрим верхний знак дня то если у вас там огонь стоит то к нам как бы с вами приходят друзья или грабители богатства, потому что кролик-то у нас огненный. Да? Вы достаточно сильны в этом месяце, у вас увеличиваются контакты с друзьями, с конкурентами. Вы сможете твердо стоять на своей позиции и не поддаваться искушениям. Старайтесь не тратить слишком много, чтобы потом не пожалеть о, о том, что деньги уходят сквозь пальцы. Не рассказывайте о себе э, лишнего в избежание того чтобы информация не обернулась против вас ну и людям со столбом дня дин на, э, на петухе дин ю так называемый стол март может принести какие-то неожиданные события не стоит откровенно рисковать и необдуманно тратить деньги дерево для элемента личности огонь это ресурса значит у вас всегда найдется защитник и помощник только почаще советуйтесь со старшими членами семьи, собирайтесь за семейным столом и чтите традиции. Uh, uh, так у меня в uh -huh. я пока смотрю что вы написали да друзья кто просит чтобы вернули страницу мы эту информацию опубликуем обязательно на своем сайте не переживайте все вы вы сможете все это прочитать на сайте у нас uh -huh. спрашивают если пустая будет вознаграждение да все равно символическая звезда к вам приходит июля все равно приходит если ваш элемент личности земля принятие решений значит земля инская или янская принятие решения для инской земли более агрессивная для янской земли соответствующее правило основанная на знаниях и обстановке в обществе, принесет вам уверенность в собственных силах, расширит возможности для профессионального роста. Если поступит предложение о смене рода деятельности, о смене должности, не спешите отказываться. Вот как раз у нас вначале очень много было вопросов по карьере. Да? Посмотрите, пожалуйста, свою карту Бадзы. Я как раз сказала вам, что подождите, друзья, сейчас мы будем с вами смотреть карту Бадзы и э, даже просто по вашему господину дня уже будет понятно, что, э, может быть, для вас будет вполне очень даже хороший месяц для того, чтобы пойти э, на более высокую должность. В марте появляется хорошая возможность взяться за книгу, прочтение которой давно откладывалось, встретиться с родственниками или записаться на курсы, о которых давно мечтали а вот для людей у кого господин дня металл хоть индийский, хоть янской пришло время для для плодотворного решения наступаю насущих на, на каких-то ваших вопросов да? женщины могут повстречать интересного мужчину для дальнейшего времяпровождения а мужчины могут наладить карьерные дела ну, в смысле в не обязательно все должны быть со знаком металла, то есть женщины стихии металла могут встретить мужчину любого знака, а мужчина стихии металла будет налаживать карьерные отношения. У людей синь есть возможность получения премии, в то, в то время как ген, это янский металл, предстоит работать, чтобы получить достойное вознаграждение. Если у людей с элементом личности ген, янский металл, в любом столпе карты присутствует петух, то им следует быть более осмотрительным в марте, старайтесь не спешить и быть более внимательными за рулем. ну и у нас осталась стихия воды, то есть есть люди инской воды, есть янской. пришло для вас самовыражение производящее богатство, вам захочется проявить себя, захочется активно действовать. Быть все время на виду, более того, у вас могут возникнуть идеи, как увеличить свои доходы. Вы станете развивать свои навыки, чтобы обязательно, что обязательно приведет к улучшению материального положения. Мужчина в марте может принести интересные знакомства с женщинами. Для элементов личности Рэн или Квэй кролик марта это благородные небесные единицы. И это значит, что все начинания обязательно будут удачными и для исполнения желаний найдутся добровольные помощники. И не забывайте платить добром за добро. Посмотрите по сторонам, вполне вероятно, что и вы кому-то можете оказать содействие. Но вообще нужно понимать, что Иреном и, и Квеем хорошо запланировать на март какие-то дела, в которых они понимают, что они сами по себе не потянут эти дела. То есть им нужна будет какая-то поддержка Эту поддержку вы сможете получить в, в этом месяце Но ну вот людям со столпом дня вот здесь обратите рен на драконе не стоит полностью полагаться на действия благородного ведь отношения земных ветвей кролика и дракона носят название вреда это значит что ваши проекты Могут уводиться. Так что не делитесь своими планами до, ну вот, прям до конца, до последнего момента их реализации. Люди со столпом личности Рен на Крысе могут влюбиться и начать строить планы на дальнейшую совместную жизнь. Так, что еще у нас с вами интересного? Ну, обычно мы с вами выбираем талисман. В этот раз э, талисман на месяц, ну, те, кто любит символический фэн-шоу. В этот, в этот раз я вам советую, друзья, э, персики. Э, в, то есть обычно мы с вами какие-то фигурки берем, ну, в принципе, наверное, и фигурки персиков, они тоже, конечно, существуют. Но я думаю, что нам в этом месяце нужно почаще покупать персики, которые бы у нас с вами были э, на кухне, или которые бы у нас с вами были, например, в гостиной комнате. Теперь я хочу, давайте немножечко посмотрю, есть ли э, вопросы, ответы. И хотела бы немножечко рассказать: не знаю, как зайдет тема, прям очень сомневаюсь про летящие звезды месяца. А, обычно я про них ну, в таких вот кратчайших условиях не рассказываю, но сейчас посмотрим. Да, с масленицей. Спасибо, надежды и вас тоже. Алексей, здравствуйте, Наташа. Разные кальку... калькуляторы дают разных господинов дня. Как определить э, свою точную личность? А, а то дерево я, то дерево и. Значит, Алексей, э, вы скорее всего рождены в начале, в начале или в конце или в начале дня. Значит, э, есть разные школы. И есть, соответственно, разные подходы к тому, давайте я сейчас, вот сейчас мы вернемся, я покажу, потому что я думаю, что это не только алексей интересно, с такими вопросами мне постоянно пишут, спрашивают. Смотрите, есть школы, которые переводят дату рождения на солнечное время, то есть вы родились. И вот проблема как раз, когда состыковывается день то есть либо человек родился очень-очень рано в начале дня ну где-то короче вот, вот это вот знаете с полдвенадцатого ночи до там до часу следующего дня да? и что у нас с вами происходит есть школы и в связи с тем что я учусь у манфреда кубни я привыкла переводить ну и как-то в моей практике перевод солнечного время времени на солнечное время работает все-таки чуть лучше я перевожу карты на солнечное время, то есть есть такая практика, например, вы родились в, ну я не знаю, в там, 00 там, 15, например, да? какого-нибудь, ну, пусть там 30 декабря там какого-то года, да, и когда вы нажимаете, родились в город, там Москва написали, ну например, я не знаю, там любой город, да, и вы пишете рассчитать. Так вот, когда мы не переводим солнечные часы, когда мы не переводим, то есть, ну, неважно вообще, где вы родились, вы родились уже 0:0 часов там 15 минут, то есть новый день настал и вы родились уже в дерево в, в, в день инского дерева. Но если вы считаете на калькуляторе, который пересчитывает солнечное время, что такое пересчет солнечного времени? Ну, как бы, с одной стороны, это вроде бы более правильная практика, потому что э, она основана на более природном подходе. То есть мы не смотрим там какие-то часовые пояса, мы не смотрим, это все, значит, переводится, в смысле, не часовые пояса, часовые пояса там как раз смотрим. Э, мы, мы исходим не из каких-то там правил людей, а мы исходим как бы из Солнечной системы. И э, вот этот перевод часового времени, для этого мы пишем город. И там идет пересчет и получается что вот даже если вы в москву заходите там каждый час он начинается 00 там, ну, тоже опять же по- разному там высчитывается 0,0,29, 00, 30 то есть получается что как бы для того чтобы перейти в инское дерево вам нужно было родиться 00 там 31 минуту а если вы родились 00 28 минут и калькулятор пересчитывает солнечное время, то он вам возьмет еще предыдущий день. И половина школ пересчитывают это время, половина школ не пересчитывает это время. Поэтому у вас получается, по одним калькуляторам вы родились в янское дерево, то есть, как будто бы день не закончился, а другие калькуляторы не смотрят на солнечное время. То есть они не высчитывают эти все часовые пояса. родился 0,15, все, значит, новый день начался. Здесь эти споры они ну бессмысленно кто из нас там прав кто, нас, кто не прав потому что мастера мастера работают тоже по-разному э, много мастеров работают с пересчетом много мастеров китайцы в, основ... китайцы в основном смотрите европейцы все пересчитывают они считают что э, наука была создана в китае все исходилось из китайского подхода из китайских с китайской так сказать астрологии видение я не знаю небесных тел и так далее поэтому нам в европе нужно обязательно вот этот пересчет делать и тех кто практикует в европе они в основном все пересчитывают. сами китайцы они вообще не понимают зачем мы это делаем но как бы все Наступил там час крысы, значит час крысы. Наступил час быка, значит час быка. То есть у них там смысла вообще ни в каком пересчете они не видят. И э, я вам могу сказать только одно: вам нужно выбрать школу, в вы ну будете приверженцем. Да? То есть, если вы уже выбрали школу и слушаете преподавателей, которые переводят время, то. Ну, это одна история. Тогда придерживайтесь этому. Если вы выбрали преподавателей, которые не приводят, это другая история. Я понимаю, что это очень сильно, с, как бы ну, выматывает, мягко выражаясь. Но здесь еще есть один очень хороший подход. Зато у вас есть две карты. Вам нужно прийти на обучение. Например, у нас есть, например, такой. Он раньше назывался краткий курс, теперь он называется основной. Вот он в марте будет запускаться где мы даем все-все правила для начинающих. Вот прям с нуля мы даем. И я предлагаю прийти на любой курс, ну, в принципе, даже в любую школу можете прийти, взять, распечатать себе две карты и начинать прослушивать курс. И вы буквально уже в середине курса, вы понимаете, что про вас рассказывается, что не про вас. Потому что иньское дерево и янское дерево – это абсолютно как бы два разных человека. И вы, видя карту даже при рождении в один месяц, в один э, в один месяц и в один год у вас карта будет разная из-за дня и из-за часа и вы уже можете э, особенно если у вас уже есть дети э, их можно будет если есть дети вообще легко проверить иногда такое бывает Это, у меня вот такая история я сама перевожу но и много лет приводила но моя карта пошла больше без перевода часа то есть она стала более точнее, там чуть поменялся час, и я поняла, что, то есть до этого тоже, например, мой ребенок не вписывался, я не понимала, час был чуть другой, и у меня как бы рождение ребенка не вписывалось в этот час. Как только я не стала переводить, у меня вписался ребенок, и вся жизнь прям как по ноткам разложилась. Это такая, ну, одна из сложностей, к сожалению, вот этого многообразия школ. Так, кролик благоприятный для воды Ян. Если в земной ветви в дне есть вода, Ян на крысе. А как проигрывается? Ой, татьяна надо смотреть всю карту, я так ответить не смогу, к сожалению. Ага. А, бывали информация, что столб дня змея. Я чуть поз... Нет, нет, не было. Я такую информацию не давала в этот раз. А, понятно, но свинья сталкивается с змеей. Змея у меня есть в толпе дня. А змея мы э, личный благородный. Есть ли совет в этом случае? Значит, смотрите: совет есть в этом случае. Опять, сейчас и для новеньких в том числе будет. Значит, смотрите, друзья, я вам все время говорю про благородных. У нас есть так называемые небесные благородные. И вы смотрите, я, ну, особенно новенький, сейчас, может быть, недоумевает про какой-то день все время говорят, про какой-то год. Итак, есть от дня дня у нас два благородных и вот вы пишете: э -э, у меня один из благородных э -э, змея она сталкивается свинью да то есть когда вы будете брать в этом году дни змеи они будут сталкиваться они будут разрушителем года с точки зрения классических дат это не очень хорошо ну то есть можно еще какие-то другие варианты можно брать и с разрушением все это понятно можно Брать по какой-то другой системе, например, по там, вот, 12 устранителям дня. Просто считаем, высчитываем, какой день для нас благоприятный, смотрим в таблицу, которую я показывала, и берем, да? Ну, сейчас для YouTube даже покажу немножко. То есть вот мы смотрим, да, и у нас вот индикаторы дня. И вот там вот зеленый, да, зеленый хороший, красный будет плохой. То есть просто смотрим по индикаторам дня. И тоже, тоже работающий подход. Так кто вас заставляет брать от, значит, вы берете от дня. У вас, как правило, два животных. Возьми, ну, земные ветви, возьмите другого животного, не берите. То есть в этом году лучше не пользоваться змеей. В конце концов, даже если у вас по каким-то причинам, ладно, второй благородный ваш, допустим, личный разрушитель, хорошо, у вас есть еще два от года. ну просто от года, опять же, ты вот многообразие школ, не все берут благородных от года. Не все школы признают подсчет благородных от года. Потому что что такое дня? Мы высчитываем от ветви дня благородных людей. Ну, то есть у нас есть день, и мы высчитываем от ветви дня благородных для нашего дня. А от года мы считаем, как правило, только те благородные, которые попадают в земную ветвь дня. И поэтому, ну не все вот школы с этим работают и они от года, когда берут, когда не берут. Я беру, если уж нет никакой другой варианта, беру от года. Но в основном конечно, я стараюсь брать от дня. Надеюсь, ответил на этот вопрос. Так, идем. Да, вот смотрю, тут очень правильно там даже отвечают. Значит, смотрите, ну давайте немножечко дам информации по прогнозу, э, по секторам. Э, значит, у нас есть с вами э, так называемые годовые летящие звезды. Вообще, значит, что такое... Так, начнем с другого. Нам нужен план квартиры. Как это делается? То есть, смотрите, вы сейчас можете эту информацию применять, можете не применять, дальше будет согревание денежной звезды, если что, будете заниматься согреванием денежной звезды. Берем план квартиры, его можно нарисовать даже от руки, но близко к тексту, да? то есть с размерами желательно. Все это в пропорциях должно быть. Дальше мы квартиру делим с вами на 9 секторов. И в эти девять секторов, там вообще сама по себе техника намного сложнее. Там эти звезды расселяются, но мы сейчас с вами просто на простейшем уровне выискиваем 9 секторов квартиры и просто смотрим, что куда прилетает. У нас есть так называемые годовые звезды, они вот таким образом расселились, то есть север А. Еще не все сказала. То есть мы с вами делим э, на, 9, э, на 9 клеток. Это может быть не клетки. Это могут быть, если у вас там квартира вот такой прямоугольной формы, да, то вы ее будете делить на 9 равных секторов, и она у вас будет на 9 прямоугольников, да. Извините, что рисую прямо здесь, просто нет свободной странички. То есть э 9 прямоугольников может. Квартира может быть какой-то полукруглой формы, тогда вам нужно, знаете, вот какая-нибудь вот такая квартира, да, вот такая, вот вот это вот все квартира. А вот этого уже сектора у вас не будет. Да? Ну, эти вот, видите, есть, но немножко. Тогда вам нужно, да, все равно достраивать, и у вас какие-то сектора будут, а каких-то секторов не будет. Еще есть один важный момент, что мы можем также эту сетку буква накладывать на какую-то определенную комнату. Вот, видите, у нас, допустим, Значит, а помимо того что мы сетку наложили сейчас вернемся в комнате нам нужно найти стороны света то есть мы стоим в центр квартиры и находим например у нас тут север соответственно тут юг да и мы с вами начинаем делить север-юг что тут у нас запад восток и соответственно у нас тогда выходит вот как по сетке багуа Север-юг, запад-восток и, соответственно, Юго-Восток, Юго-запад, Северо-Запад и Северо-Восток. Нужно только сесть и очень внимательно это все расписать, потому что у вас, например, может север получиться, например, вот здесь, да? Начинайте с севера. Найдите, где у вас самая северная сторона. С компасом стали в центр, в центр квартиры. Нашли, с компасом точку, куда у вас показывает север, нашли точку сюда поставили юг и начали расписывать север-юг запад-восток да? а, то есть тогда у нас здесь будет запад тогда у нас будет восток и соответственно здесь у нас будет уже не северо-северо-восток а дальше а, еще есть важная интересная информация что например ну давайте если это у нас был сейчас чтобы вас не сбивать вот, вот по этой таблице пойдем: это север, это северо-восток. Да? Допустим, у вас вот эта комната а, будет север, а это будет восток, а это будет северо-восток. Да? Вот сама комната у вас находится в северо-востоке. Но, но например, вы вот спите на этом вот диванчике. Вот здесь там пшетка какая-нибудь. Ну, например, вы спите, тут какая-то гардеробная, не ну, неважно. Значит, и а, вы можете эту комнату еще взять, разделить точно так же сетку багуа. Вы накладываете на эту комнату, то есть вы берете, делите ее на точно также на одинаковые секторы и получается у вас и точно также наносите сетку. То есть также у вас север здесь будет юг, здесь будет восток, да, здесь запад, здесь северо-восток. То есть у вас получается что вы спите например на этой кушетке да, в северо-восточной комнате но в комнате вы спите на юге понятно если кому-то непонятно все в записи будет друзья не переживайте Итак, у нас с вами есть звезды которые э -э -э, летящие звезды которые у нас ну условно они делятся вот в 2019 году у них есть свое местонахождение там, например, звезда номер один. Она относится к воде, местонахождение у нее значит, на Западе, есть характеристика звезды, то есть каждая звезда за что-то отвечает, например, ум, интеллект, там, благородные помощники единица это звезда белая, хорошая. но ну, это очень-очень все-таки очень приблизительные приблизительные, такие небольшие характеристики. У нас, кстати говоря, в прогнозе на 2019 год это все очень четко хорошо расписано. У нас есть вот звезда болезни, которую мало кто любит и считается, что она злая. Да? Двойка есть, тройка, азарт, неожиданные какие-то денежные траты. Ну, там, она там к нейтральным относится. Четверка есть к дереву. Она сейчас на севере будет. Обучение, траты нейтральные. Пятерку мы не любим, она опасная, хотя она тоже много чего хорошего приносит. Она живет у нас на юго-западе. Металл, восток, дисциплина, карьера, продвижение, белая хорошая звезда. Семерка тоже к металлу относится на юго-востоке. Звезда ораторов, вызывает споры, ну, больше к злым. Восьмая это хорошая белая звезда и девятка хорошая белая звезда. Восьмерка отвечает за бизнес, за продвижение, за... Продвижение, много денег, недвижимости, а девятка быстрые деньги. Этой таблички нет, не будет. Эта табличка из фейсплатного вебинара. Нет, ее там не будет. Вот, и этой таблички не будет. Значит, в моей статье будет вот эта табличка, которая, смотрите, здесь прогноз есть. То есть большие звезды символические это годовые, а маленькие звезды это те звезды, которые прилетают на месяц. То есть, когда вы разделите свою квартиру я потом покажу еще значит астропрогноз может вы захотите и там, там в принципе это все написано на каждый месяц в астропрогнозе это у нас все все расписано значит смотрите в статье будет самое что мы можем посмотреть мы с вами можем посмотреть куда прилетают какие-то опасные неблагоприятные звезды у нас в этом месяце и да? И самый неблагоприятный сектор в марте будет юг. Именно сюда прилетает опасная звезда, пятерка желтая. Она может спровоцировать травмы ног, потери, кражи, суды и ссоры. Значит, друзья, все мы смотрим все без фанатизма. Мы не любим годовые звезды, потому что они очень э, сильно работают и действуют. Месячные звезды. Но я считаю, что если на них можно обратить внимание, только если у вас уже есть проблема. У вас в, в южной комнате, на се в секторе юга, спит мама, которая сломала ногу в прошлом месяце. Да? И выходит, что она сейчас, как бы в этом месяце, под еще большим ударом да, находится. Конечно, тогда нам, наверное, имеет смысл взять, сдвинуть ее кровать, хотя бы, даже если оставляем из этой комнаты, но хотя бы сдвинуть ее там по-восточнее, да, например. Потому что, ну, в этом месте как бы не очень много хороших секторов получилось. Итак, сюда прилетает опасная пятерка желтая. Она может спровоцировать травмы ног, потери, кражи, суды и ссоры. Если вы спите или работаете в этой комнате, то перечисленные неприятности могут быть для вас актуальными. Обязательно проверьте местоположение своей кровати или рабочего стола. Чтобы они не находились в южном секторе. Для того, чтобы обезопасить себя от влияния этой опасной звезды, обязательно повесьте на дверь комнаты колокольчик, чтобы он своим звоном ослабил эти энергии. Не давайте деньги в долг, вы рискуете их не вернуть обратно. Не провоцируйте ссоры, не рискуйте в любом деле. Изопасные вот этой желтой пятерки, юго-запад юг, остается вообще у нас не неблагоприятным весь год. Если вы спите в этой комнате или имеете входную дверь на юго-западе, то у вас могут быть какие-то пищевые отравления, проблемы с кожей, травмы и боли в горле. Также, вероятны, денежные потери, суды и ссоры. Для безопасности также благоприятно будет повесить на дверь металлический колокольчик в марте установить коррекцию средств соль вода монеты ну и не путешествовать в марте по оси юго-запад северо-восток или юго-восток запад в марте неоднозначный его энергии с этой, сторон, значит, с этой стороны Извините, с одной стороны, могут способствовать увеличению зарабатывания денег, но с другой стороны, провоцируют ссоры и разногласия с коллегами, могут давать какое-то стремление к риску или вдохновить. а вдохновить идеи и в то же время отнимает силы на какие-то вот ненужные вам совершенно беспричинные скандалы на значит на северо-запад у нас прилетит звезда болезни двойка которая совместно с девяткой года может тормозить дела негативно влиять на обучение и обострить заболевание сердца стоит э, пройти профилактический медосмотр сделать кардиограмму если в западной комнате спит человек, который учится, то ему следует усилить концентрацию внимания или перенести знаете, стол для занятий хотя бы в другую комнату. Да? На севере господствуют благоприятные энергии для репутации карьерного продвижения, однако... Все это будет доставаться через работу. Если вы часто пользуетесь северной комнатой, то вполне возможно увеличение прибыли, получение новой информации и повышение в должности. Ну и объем работы значительно прибавится. Северо-восточный сектор в, май, в марте будет крайне неблагоприятный. По возможности откажитесь от его использования. Но э, если такая возможность отсутствует, то э, повесьте на дверь металлический колокольчик, или установите в комнату крупный металлический предмет, или тыкву горлянку. мы вот, Мне нравится, как она действует. Хорошо работает. Энергии месяца несут заболевания ЖКТ, сустав. Обязательно посетите врача. И начинать профилактику. Также человек, который спит на северо-востоке, э может атаковать лень, он труднее концентрируется и может начать транжирить деньги. Эти негативные факторы стоит принять во внимание, проанализировать свои расходы, составить план день на март и, как бы не отходить от него ни на шаг. Что касается Востока, то это будет самый благоприятный сектор в марте. По возможности проводите там свое время, спите, работайте, просто отдыхайте. Его энергии способствуют процветанию, продвижению, хорошему настроению на обучение. Очень благоприятно, если вы установите на весь месяц туда мобили, часы с маятником какая-то такая вот, знаете, точная конфигурация сектора, можно так это назвать, да, то есть определенная, это будет активатором определенным, да, принесет увеличение дохода, продвижение по службе и успехи в учебе. Так что все, кто спрашивал продвижение по службе, пожалуйста, восточный сектор ставьте маятник и все будет хорошо. Если вы запланировали ремонт, то начните его с восточного сектора. Тогда он послужит такой активацией для всех благоприятных моментов в вашем доме. Юго-восточный сектор можно назвать условно благоприятным, то есть регулярное его использование может способствовать увеличению прибыли, возникновению новых идей, каких-то перспективных решений. Но к сожалению, если вы спите в этой комнате. Может пострадать иммунитет, весенние каким нибудь простуда может привязаться, но я не знаю, тоже можно на это обратить внимание, там попить витаминок, как-то не простывать ноги, ноги чтобы были в тепле. Для тех, кто ищет свою половинку на юго-востоке, один в секторе Дракона можно установить, начиная какой-то такой начинающие цвести растения. Дорогие друзья, я, конечно, так в форме эксперимента представила. Сейчас я вам покажу материал. У нас вышел астропрогноз. Вышел, и он есть по Бадзи и по фэншуй на 2019 год. Оглавление вот примерно такое. То есть общие тенденции он, как вы видите, на 100 с лишним страниц общие тенденции на 2019 год Ленка Рогова если ты тут то будет добра дай пожалуйста ссылку если ты не тут то я сейчас ее сама-то стоимость астропрогноза он стоил 5 900 ну там 50 процентная скидка на него если кто-то кому-то вот интересна эта тема сейчас я вам все эти, по, скину вам эти ссылочки и в, сейчас на YouTube скину. Вот, вы можете его заказать. То есть прогноз по господину дня, эм, построение карты Бадзы, прогноз по господину дня на 2019 год. То есть их видите для дерева Ян, для дерева И. То есть по каждому господину дня про символические звезды, которые приходят, про столкновение змеи и свиньи про самонаказание в 2019, про романтические отношения в 2019. -м. Здоровье в 2019, гороскоп по году рождения в 2019, фэншуй прогноз на 2019, неблагоприятные, неблагоприятные секторы в 2019 году, неблагоприятные секторы желтой пятеркой, благородные в 2019. Но про это у нас тоже уже был вебинар, многие знают, но здесь вот информация так продублировалась. Разметка плана квартиры для активации и летящие звезды на весь 2019 год. То есть это очень такая э, большая э, большая такая вот методичка с, со всеми э, со всеми там картинками для того чтобы вам было понятно как это будет выглядеть как это все то есть зачем это все надо то есть вот такие вот у вас будут э, такая вот интересная подборка и вот я прогноз почитала, сейчас я тут уж все листать не буду, иначе ее там смысла не будет покупать, если сейчас пролистаю. Но так, что гороскопы по каждому, по каждой дате рождения будет. То есть вот такие вот всякие фэн-шуй прогнозы про неблагоприятные благоприятные секторы, ну вообще вот вот такой у нас есть сейчас продажи с 50% процентной скидкой, возможность приобрести, так что если вам интересен вот так, такая вот работа на весь год, то пожалуйста присоединяйтесь, разметка плана квартиры, вот то что я сейчас вам тут рассказывала, пересказывала летящие звезды как это все размещается все все все все вот вы все это сможете посмотреть там на 115 страниц значит так сейчас я вернусь потом я, я по отвечаю на вопросы хорошо значит ну и в завершении как обычно нашего вебинара мы переходим к нашим любимой, к нашей любимой согревание денежной звезды. Что такое согревание денежной звезды? Это один из ритуалов, который у многих людей очень хорошо срабатывает на привлечение удачи и на привлечение денег. Значит, для там должны быть определенный ряд условий. Сделайте, пожалуйста, скриншоты, то есть что точно должно быть. Денежная звезда, эта энергия, она придет к вам на помощь в том случае, если захочет вам помочь. Вот это, кстати, тоже важный момент, что эта энергия, ну не то, что я поставил, я сделал, и это обязан сработать. Эта энергия как бы никому ничем не обязана. Вот обязательно должна быть чистота в этом секторе ну, лучше в доме конечно за окном не должно быть видимых ша шанс соблюдайте строго время проведения активации место проведения активации считается что туалет ванная комната но ну, из того что там закрытая энергия там нету энергии там не имеет смысла там кладовки не имеет смысла там активировать можно использовать любую свечу прям сделайте скриншот либо это все у нас на сайте есть у нас про денежную звезду тоже большая статья когда и кто и где будем активировать активируется денежная звезда на северо-западе 2 и 3 дата активации либо 16 марта либо 28 марта лучшее время для начала согревания знаете по-разному разные есть подходы в том числе там можно два часа, можно, если это безопасные такие свечи, да, главное, чтобы это все не загорелось, не дай бог ничего. То есть обязательно можно там какие-то таблеточки, каких-то подсвечников каких-то закрытых вот этих фонариках. Вот. Видите, лучшее время для согревания это ночные часы у нас происходят. То есть это час либо крыс, либо быка. Это еще с условием, что это все надо будет перевести. Солнечное время. Сейчас мы на следующей странице покажу как. Но 28 марта здесь есть дневное время. То есть можно поставить и пока свеча не догорит, пусть горит. Мы точно не используем час лошади для начала согревания. Я не знаю, если вы какую-то там вот такую вот свечу поставили и она у вас там в сутки горит, ну тогда она и в час лошади горит. Но для начала нельзя его использовать. И людям, рожденным в год лошади, в этом месяце пользоваться ну, согреванием денежной звезды, лучше не делать. Мы не забываем, что считается, что все-таки нужно переводить на календарь солнечных двух часовок Это все на том же нашем сайте pugacheva.com. С правой стороны есть календарь солнечных двух часов. Вы можете зайти и можете. Воспользоваться вот этим календариком, посмотреть, когда именно в вашем городе начинается крыса и бык, да? а во сколько. Ну и, собственно говоря, активируйте себе на здоровье. Теперь я могу поотвечать на ваши вопросы. Нет, для лошади, к сожалению, марте согревать не будем. Да. Елена, мы тоже рады, что вы пришли, хотя уже мы заканчиваем. Но да. Колокольчик только на входную дверь, которая расположена на юго-западе, плюс сольное средство. Или в каком случае звонить на юго-западе, не стучите там. А, значит, смотрите колокольчик только на входную дверь вот здесь гульнар да молодец я понял. я думаю это вопрос а вы кому-то отвечаете что колокольчик только на входной из двери входную значит на юго-запад да? смотрите нам нужно будет с вами обязательно смотреть на таблицу где она у меня таблицу не только звезд Вот маленькая это месячная звезда и вот мы с вами говорим про юго-запад, да? Про юго-запад там какой-то идет вопросы. И э, юго за на юго-западе у нас с вами пятерка. На юго-западе, ну, пятерка в принципе что у нас не любит? Она у нас не любит, э, чтобы она не любит ремонтов. Она не любит, чтобы стучали, чтобы долбили, чтобы было э, у нас там это как вы знаете как император года. Там должно быть все очень красиво, все и с большим уважением. Мы стараемся вообще его не активировать, этот сектор. Но если у нас там, да, входная дверь, все правильно написала Гульнара, туда нужно колокольчик, сляное средство. Звонить в юго-западном секторе не надо, и стучать не надо, да, все верно. Если вход на северо-востоке, там металлическая дверь. Друзья, вот... Если вы не были на моих вебинарах, как лучше год сделать, если вы. Я вам рекомендую взять вот этот вот астропрогноз, в котором все-все-все написано каждый месяц, на каждый день, и там даже продублирована та информация, которую я говорила на платных вебинарах, которые намного дороже стоили, чем, чем прогноз. Так что присоединяйтесь. Можно без колокольчиков? Да, Вероника, можно, конечно, там без колокольчиков. Угу. он Гульнар отвечает. Вероника, поставь только соленое средство без колокольчика. Там годовая двойка. Правильно. Северо-восток. То есть вот эти, видите, вот эти у нас с вами большие цифры, это годовые, и они намного сильнее работают, чем месячные месячные, ну не знаю, кто-то на них смотрит, кто-то не смотрит. ну есть люди, у которых это все хорошо работает, как вы уже поняли, зеленое это у нас хорошо работающее, красное это такие опасные секторы для этого месяца и желтенькие, ну будем считать так, ну нейтральные для этого месяца. Да? Можно ли согревать по-моему тайчи? Да можно. Можно ли еще раз согревание для э, табличку для согревания? Да, можно, девочки, таблица для согревания тоже будет в статье, э, тоже будет на нашем сайте, девочки, ну и мальчики. Зинтия Эльмира, тогда вам уже нужно будет посмотреть на YouTube, у нас там останется эта трансляция. Э, Людмила спрашивает, входная дверь на юго-западе, э, кроме Входная дверь на юго-западе. Ну вообще на юго-западе, смотрите, кроме соли колокольчик. Значит, смотрите, вообще сам по себе юго-запад, там хорошая звезда на юго-западе, годовая хорошая, просто месячная туда не очень попала. А годовая там хорошая. То есть, если вы боитесь как-то этой месячной звезды, ну можно что-то какую-то ловушку поставить. А так, в принципе, в принципе сама по себе сам по себе юго-запад ну, там из-за того, что Запад решан, там типа стучать до убить нельзя. Ну, девятка, там хорошая звезда, это же про деньги. Северо-запад попадает на тамбур, в которой соседи развиваются, там вечно грязь, что можно сделать для улучшения. Зато там все время активация происходит. Грязь-то бог с ней, зато там активация происходит. То есть там, если у вас тамбур у вас северо-запад у вас все время происходит активация этого сектора другое дело что там триша у нас тоже за попадает если там триша конечно может вам какую-нибудь красивую тумбочку купить в этот тамбур для того чтобы они ну разувались и в эту тумбу ставили все это закрывалось считается что триша не будет не работает если вы не видите его Чаще мыть там. Ну вот, ну за соседями же не будешь каждый день ходить мыть. Я согласна. А можно хоть небольшое описание по любому знаку, как пример из этой книги? А -а -а -а ну это мне сейчас нужно на другую презентацию переходить Ну, если вам именно нужно напишите нам пожалуйста вот то есть если у вас там именно есть какая-то какой-то интерес да и вас останавливает от покупки напишите алена нам на почту пугачева точка ком напишите что можно ли там любой пример на любого там по любому знаку там лена вам сделать скриншот и отправит на юго-западе пятерка годовая девочки все что большими буквами это годовая да, татьяна пятерка на юго-западе разве это хорошо нет это плохо юго-запад у нас красным отмечен друзья наташа представьте я в прошлом году убрала колокольчик с сходной двери буквально за два месяца до окончания года уж больно он меня раздражал в итоге потерял 8 миллионов вот тебе пятерка ой боже гульнара и пугаете меня я тоже очень прожила плохо, вы знаете, у меня один раз пятерка была, и э, я вот тоже про это рассказываю очень часто. У меня, значит, ну, у нас есть как бы квартира в городе и есть э, дача, так назовем условно. И э, в, у нас сначала была, значит, был такой год, когда была пятерка э, в, вот в квартире в Москве. И я тоже, я там вроде колокольчиков, ну что-то я как-то вот не доработала я с защитой. И тоже это соль, знаете, тоже в квартиру заходишь, у нас там такой большой сразу огромный холл, это соль какая-то некрасивая. И я тоже ее как-то, знаете, ну халатно отнеслась к этому. Год был ужасный. Вот год был настолько ужасный, что я уже не могла дождаться, когда это, вообще этот год с пятеркой на входной двери закончится. Самое страшное было, что а я осознаю, что следующий год у меня приходит в загородный дом, эта пятерка. И я такая и еще как раз соседи строились. Прям вот с этой стороны, вот у меня тут входная дверь, тут эта пятерка, и тут вот эти соседи строятся. И я такая, думаю, боже, ну, правда, чем хорошо у меня уже забор был, но забор у меня как раз с этой стороны, он кованный. Он, ну, он такой не очень прозрачный, там еще там этим каким-то плюкарбонатом, то есть он кованный. Но все равно он не каменный, да, все равно там не каменный, никого какой-нибудь железобетонный, знаете, чтобы энергия шла. Но все-таки какая-то от... как-то отгородилась я от них. И они, по-моему, забор поставили. Забор они хороший, кстати, поставили, да, у них такой плотненький. Но у них шла эта стройка, и я такая думаю, боже, я еще один такой год вот не переживу. Тоже было очень там со здоровьем, плохо, очень было большие деньги там по здоровью отдавались. И, и в общем, просто какой-то кошмар был. И вы знаете но ну я сделала всю защиту вот все что я могла я сделала все Фу -фу. этот год прошел абсолютно незаметно вот удивительно вот удивить вот хоть хоть верю в это хоть вот проверь называется то есть там вроде бы квартира в которой там никакого ша не было за этой пятеркой ничего здесь была ша активная стройка шла вот все было но защита была все прям хорошо прошло да очень работает вот в этом можно вот над этим можно смеяться сколько угодно но это работает друзья если вы не были как сделать э, 2019 год лучшим годом своей жизни то вот в этом прогнозе все все все написано все расписано что делать в какой месяц куда прилетает как, все расписано как эти соли как эти монеты просто это, ну это просто рассказывать это, это огромный вебинар нужен для того чтобы рассказать Потому что... Я мой свой тамбур, соседей нет. Ну да, Юлия. Я просто оговорилась. Конечно, на юго-западе в этом году пятеркой И этот сектор плохой. А, я я оговорилась, да? Вот, сейчас мне, Маргарита, друзья, да, я просто оговорилась, что на юго-западе... Я, наверное, оговорилась, конечно, плохой, потому что я не пойму, спрашивают: Юго-Запад, годовая пятерка. Я, наверное, оговорилась извините, два часа говорить, да. Я даже не заметила, что. Конечно, плохой. Нет, нет, нет, конечно, плохой. Все, что отмечено красным, плохо. Ну, то есть, извините уже, да. Эффект речи начинается, вот. Конечно, особенно особенно пятерки там, где у нас пятерки, мы больше всего не любим. Двойки мы больше всего не любим. Они уже сразу делают все все красными. Да, извините, я не поняла. Я думаю, что что у начали писать про Северо-Запад. Конечно, он плохой, конечно. Я говорила, что все, да, я наверное про Северо-Запад хотела сказать, что там хорошая есть звезда. Ну, там северо-запад он тоже же на три сектора разделен если мы его на поэтому пирогу 24 горы будем делать и там есть в одном ша, а вот следующие секторы там есть хорошие все это все написано в прогнозе лучше себя обезопасить да если сплю но шума нет смотрите самое вообще страшное от пятерки по большому счету пятерка ничего не принесет если там почему мы боимся входной двери и почему мы именно туда вот наставляем все что можем поставить потому что у нас входная дверь это активатор вся энергия заходит и выходит постоянно и у нас с вами происходит что это ну очень сильный активатор и Любому человеку эта пятерка прилетит. Рано или поздно в сектор, где у вас стоит входная дверь, у вас будет пятерка. Вот. Единственное, что, ну, слава богу, не так часто бывает. И поэтому, ну да, ставим. Пока работает, у всех работает. Колокольчик на саму дверь или на входе? Я на входе вешала. Я не знаю, как, ну, как на саму дверь. А, на саму дверь. Нет, я прям на входе. Вход, вот. Я не знаю, я как. как... Для меня есть такое ощущение, что там музыку ветра еще надо, да? Для меня есть такое ощущение, что э, это же энергия заходит. Она же должна с этим колокольчиком соприкасаться, а не сама дверь. А, вот э, рекомендуют колокольчик на ручку двери. Но колокольчик на ручку двери, тогда ты действительно за год с ума сойдешь. Тогда ты его точно снимешь. Да. дорога в пятерке, улица как активатор, если есть уходящая от дома полоса дороги. А, Ирина, нужно смотреть, насколько этот активатор очень сильно работает, то есть насколько это. То есть, дороги бывают разные. Если вы имеете в виду городскую дорогу, по которой ездят машины, это одна история. Если вы имеете в виду дорога там, я не знаю, коттеджного поселка, где одна машина в день проходит, да? Но это можно даже активатором не считать. Другой, значит, вопрос, как располагается, то есть вот, вы сейчас про дорогу спрашиваете, то есть как располагается, допустим, у вас есть дом, ну, например, да, у вас есть подъезд, там, входная дверь, да, здесь пятерка, и как у вас проходит? У вас проходит вот таким образом, э -э едут машины, да, и э -э будут ли они тогда активировать эту пятерку? Это одна история. Но хуже история, если у вас входная дверь с пятеркой, и у вас прям к вашему дому идет дорога. Вот эта активация будет. Вот это, это скорее, знаете, энергия как вода. Энергия как вода, она наоборот, я, кстати, думаю, что меня еще спасло от соседнего дома, который строился. То есть вот у меня тут была пятерка, дорога и тот дом. Ну, во-первых, два забора. То есть давайте все-таки скажем а честно, что забор а он немного сдерживает энергию. С но, то есть это как бы твое внутреннее тайчи. но понятно, что если у тебя какой-то недострой стоит, то он влияет. Но они как раз занимались внутренней отделкой, и а как раз в этом плане я там не видела бардака никакого, то есть в этом плане такого ша не было. А вот эту дорогу можно наоборот считать как как река, то есть река и дорога, она обнуляет тоже энергию. То есть если у вас стоит прям ша, прям хорошая ша, завод у вас стоит, вот ваш дом, ну такие, знаете, вот эти все индустриальные города, да, вот дом, вот завод, но ну, ну, течет река между вашим домом, то есть у вас типа на набережной. Все, завод не будет являться для вас ша. И, соответственно, даже если у вас там пятерка прилетела, и у вас не просто завод, а вход, выход туда, и... то есть надо смотреть местность. Вот, Гульнар пишет, вот-вот у меня на ручке висело. Вот. Нет, я все время прям на над... Ну, если кто-то уж там как-то заденет эту музыку ветра, ну, иногда зазвенит. А так оно у меня, то есть у меня не было активного чтобы он звенел, а зачем в пятерке активный звон? Там же сама, э, сам факт, что эта энергия должна с этим столкнуться, а не то, чтобы не в звоне дело, я так понимаю. Дорога в городе достаточно с интенсивным движением. Но вот она как? Она вам, она стреляет в вашу пятерку, тогда, да, это активация, это будет хуже. Если она проходит мимо, Бога ради, пусть проходит лучше колокольчик пусть мозг выносит чем деньги вебинар по 2019 году был замечательный спасибо и здорово что сделали подробную методичку для тех кто не был еще и летящие звезды добавили да спасибо маргарита на старой квартире у меня девять раз обворовывали квартиру о боже сейчас я посмотрела у меня на дверях было две семерки и, наверное, когда прилетела третья, меня взламывали. В этом году семь на дверях, и фонтан поставила, и бамбук, надеюсь, поможет. Ну, да, Светлана, я еще надеюсь, что вы же жилье поменяли, да? То есть у вас поменялись натальные звезды. Если между домом и заводом дорога скоростная, да, да, да, Надежда тоже нейтрализует скоростная дорога, приравнивается к воде. То есть, если у вас здесь пролетает все, все, вас уже это не трогает, все, она обнуляет ту энергию, которая идет до этой дороги. Чтобы там за дорогой не было, это уже обнуляется. Так, сейчас я посмотрю на YouTube. У меня кровать на юге этот сектор не очень благоприятный в этом месяце чем его обезопасить какой сектор активировать для поиска работы значит, ну смотрите это сейчас я тому кто на ютюбе отвечаю значит в смысле там два вопроса первый значит вопрос про юг юг не очень хороший я с вами согласна значит что делать с югом если вы ничего сделать с югом не можете, например, вот ваша спальня, да, и вы ничего с этим югом сделать не можете, вот она уже на юге, да? ну, вы не пойдете спать в гостиную. Да? Сейчас нарисую. Вы не пойдете спать в гостиную. Значит, и получается следующее. Мы берем спальню, точно так же делим на те же 9 секторов. Ну, понятно, что я здесь неровно, вам нужно ровненько разделить. Да? вот И у нас, например, вообще вот здесь юг, да, то есть у нас получается, что вы спите в самой южной комнате, и кровать ваша попадает, ну, юг и центр, да? Там, грубо говоря, да? в южном секторе ваша кровать стоит. То она а может, тогда здесь у нас будет север, да, а север-юг, тогда у нас тут будет Запад, тогда здесь восток. Восток у нас самый хороший. Тогда что нам нужно сделать? Нам нужно эту кровать взять и переставить вот сюда лицо, вот вот сюда, да? просто в восточный сектор. И спать в восточном секторе, потому что восточный самый хороший сектор. То есть в этом у нас как бы не очень много вариантов. В этом. То есть вы остаетесь в южной комнате, ну, потому что ну, здесь гардеробная, здесь гостиная, здесь что-то я не знаю, что тут здесь непонятно там детская допустим да здесь терраса здесь кухня ну где вы будете здесь ванна все спать больше негде есть только одна одно место для того чтобы спать нет можно конечно просто перейти допустим да? можно просто перейти месяц поспать конечно в... вот я все время в гостиную покупаю такие чтобы чтобы на них можно было спать и чтобы они были обязательно с ортопедическими матрасами знаете, это я давно еще когда, когда не было там дома с несколькими спальнями что можно было уйти на случай гриппа я вот давно еще эту фишку поймала что э, как бы ты там, если муж там заболел например гриппом как бы ты там не пытался да, пить какие-нибудь противовирусные он заканчивает и ты все равно подцепляешь и, там, он уже все выздоровел ты заболела и я уже все, мне много лет, как только первые признаки гриппа, и у меня, или у него значит, больной у нас остается в, в спальне, а здоровый переезжает в гостиную. Ну, я имею в виду в квартире. И у нас в этом плане очень специально беру кровать с шикарными матрасами, чтобы тот, кто переехал в гостиную, не чувствовал никакого неудобства. Можно переехать либо можно вот таким образом переставить значит спрашивают какой сектор активировать для поиска работы вот я уже сказала да активируем восточный сектор то есть мы находим делаем вот так вот находим значит этот восточный сектор и для восточного сектора ставим в восточном секторе ставим любое мобилие. но здесь еще может быть либо например вы хотите ну, в какой-то определенной комнате например здесь у вас кабинет да? а это например будет север да? но вы берете просто кабинет да? то есть э, это самая северная комната то есть соответственно здесь будет север э, здесь будет юг значит у нас сюда восток получается да? восток сюда запад правильно написал вроде бы. все тогда вам нужно по, вот, маленькую сетку бугла накладывайте, берете вот этот сектор, вот, например, тут столик, да, вы берете в комнате восточный сектор и ставите туда, э, ставите себе туда. Я люблю часы с маятником Вот мне кажется, это самый идеальный. Он в любую, он в буквально встраивается в любую э, обстановку квартиры. То есть это может быть, э, купите под свой интерьер часы с и вы их... Перетаскиваете и и маятник и э, активация происходит и всегда это безболезненно и всегда, главное это нужно куда бы вы эти часы не притащили хоть в гостиную хоть спальню хоть на кухню они ну посмотреть лишний раз на время все, всем приятно да? вот, вот такая история может быть или например это может быть история с офисом да то есть ну, там, в офисе если вы хотите такую активацию Если ее нельзя, видимо, про кровать спрашивают, переставить по планировке эту кровать, переезжайте тогда сюда. Если, ну, никак, ну, тогда спите, где спите? Что тогда, что я могу вам сказать? Не будете же вы из одного месяца съезжать на съемную квартиру, да? Если целый год вы спите в плохих условиях, там еще есть какой-то вариант, да, там, и вы не можете ничего переставить, и вы чувствуете, что на вашем здоровье это отражается, тогда, конечно, есть вариант, там, я не знаю, снять квартиру на год. Ну, одного месяца, ну, ничего. Фигурка свиньи, где должна стоять в этом году? Слушайте, у нас для тех, кто покупал фигурки свиньи, у нас был прям специально отдельный вебинар, в котором мы все это дело я пересказывала, различные варианты, разные. Ну, традиционно возьмите фигурку свиньи, поставьте в сектор свиньи, если вы не знаете, куда ее поставить. И, э, вот, ну, вот так не видя ситуации, и чтобы сейчас не пересказывать целый вебинар, вот ну, так могу ответить. Либо посмотрите на нашем канале YouTube, э, когда я, у нас про символы были, э, я не помню, как это вебинар назывался. Э, символ, по-моему, 2019 года. Я рассказывала там варианты, куда можно поставить. Я и в открытом вебинаре рассказывала, как сделать разметку и куда поставить. Найдите на канале YouTube все записи есть. Ага. Можно кошку поставить, которая лапкой, да, вместо часов. Ну, можно, конечно, просто мне кажется, часы такой вообще для нашего европейского подхода очень универсальное средство, да? Купил один раз эти часы с маятниками и таскаю его по всей квартире, куда хочешь. Я сплю на раскладушки в хорошем секторе, когда не могу переставить кровать. Вот, Людмила нашла правильный выход из положения. Раскладушки тоже бывают разные, да? То есть там никакая какая-нибудь сетка, чтобы без позвоночника остаться. Сейчас есть такие раскладушки, что еще могут быть удобнее кровати с ортопедическим матрасом. Можно это сделать, Да. Значит, Наталья, ну ведь немаловажно спать не только в благоприятном секторе, но еще важно и в правильном направлении по числу ГУА. Так, друзья, кому все это интересно, у нас сейчас проходит вебинар фундаментальный фэн -шуй». Вот все, о чем мы с вами говорим, про ГУА. Он у нас уже половина, правда, прошел, но. Вы можете присоединиться, половину купить запись, половину еще успеть с группы пройти. Напишите на почту присоединяйтесь. Конечно, мы там это все проходим, конечно. Но у нас сейчас открытый вебинар, мы не можем сейчас все техники, мы каждую технику у нас э, там был выделен целый целый э, урок для прохождения каждой техники. И эти техники они накладываются слоями, то есть мы не можем сразу взять и все, все, все начинать искать мы тут можем понимаете у нас тут расселение летящих звезд и натальные звезды надо искать и направление тут, тут не только год человека надо смотреть может быть вообще лицо может вы головой спите э, в низину и будут головные боли у вас да то есть тогда рельеф местности надо смотреть конечно это, это вообще большая огромная наука которая работает на наше здоровье и на наше с вами благополучие. и поэтому ну ее изучаем достаточно глубоко. Приходите к нам на фэн-шуй, он у нас есть, и вот я говорю, он сейчас идет. Но мы сейчас с вами в данный момент просто говорим про приходящую энергии значит, все, сме все смеялись. Я целый год спала на полу на кухне. У меня было земляное наказание. Зато год был отличным. Елена Лена Пирогова, сделай, пожалуйста, скриншот, если можно. Очень хороший, очень хороший комментарий. Это вот то же самое, как я вот рассказывала, да, про то, что, видимые я вообще ужас, прям ужас, ужас был еще один год с пятеркой на входной двери и И год был просто замечательным. Ничего не было. Все, что надо было поставить в... В правильное время в правильном месте следить за этой солью с этой банкой и повесить в нужное место музыка у ветра все и никаких проблем не будет вообще абсолютно а предыдущий год был кошмаром. Да? наталья как обезопасить себя в командирок в неблагоприятного направления в неблагоприятном направлении Значит, что вы имеете в виду, что вам там спать приходится в неблагоприятных направлениях? Я бы не обращала на это внимание. Ну, ну сколько вы в командировках, если вы там весь месяц живете в этой командировке? Ну да, тут сложнее. А с другой стороны, если вы приезжаете в гостиницу, так вы можете сразу выбрать в гостиницу, то есть вы просто заходите, смотрите, у вас кровать направление изголовья, вы просто подходите. Вот сюда подходите, встаете с компасом, смотрите в изголовье, берете iPhone, смартфон, берете свой этот господи, ставите бесплатную программу компаса и смотрите, куда смотрит кровать с головой. Говорите, дайте мне другой номер. Все. Само, а, самолет другие стороны света Значит, смотрите есть небольшая елена можно такую небольшая есть уловка для тех кто много путешествует они значит выходят и сначала едут в хорошем направлении то есть сначала путешествия вот вы выходите и просто себе простройте маршрут например в этом месяце там не очень хорошее, там ну условно говоря ехать на север да? А вам нужно там живете на Каширке, а вам нужно в Шереметьево ехать на север, да? И начало путешествия э, возьмите какую-то благоприятную м, сторону, то есть заказать такси, пусть это там будет на 500 рублей дороже, но поехать, допустим, в, э, для вас в нужном направлении, например, на восток. Но ну, там, кстати, Цимей вот в этом плане хорошо, Цимей играет, э, хорошо работает, направление по Цимей выбирать можно. Ну и по фэншепу, в принципе, тоже можно. То есть вы, как бы ваше путешествие, ну, такая маленькая, конечно, хитрость. Но почему нет, если вы ничего больше сделать не можете, кроме как выйти с юга и поехать на север, да? Поедьте на восток. Доехали до МКАДа на восток, да? Ну, это я там по меркам, по меркам Москвы сейчас говорю. Доехали до вас, ну, то есть, ну, у вас на полчаса раньше нужно выйти, допустим, да на час даже раньше, но вы поехали в хорошее направление. Все, считайте началом путешествия ваш выход из дома. Выход из дома и начало того направления, куда вы поехали. Попробуйте. Значит, спрашивают Наташа, кровать большая стоит на северо западную на другой половине кровати, и она получается как бы на западе. Как это рассчитать или лучше уж уйти в другую комнату? Имеет. Значит, смотрите, ситуация такая: у нас мы рассчитываем, конечно, направление кровати. То есть для нас очень важно вот спинка кровати, куда она смотрит. То есть у нас вот эта же квартира, да, вот, например, мы говорим, тут север, да, например, она смотрит на север. Если же нам взять эту кровать, эту же э, кровать, ну, повернуть, то она будет смотреть. Конечно, мы можем ее развернуть и сделать там э, северо-запад. Да? То есть мы берем эту кровать и ставим ее вот, вот таким образом. Но так тоже считается неправильно, потому что мы теряем с вами черепаху в голове. да У нас должна быть некоторая устойчивость. Но если у вас тут повышение рельефа то в принципе такая кровать может иметь право так стоять если у вас в той стороне куда вы спите головой то есть кровать можно просто изменить немного э, направления но если у вас там понижение рельефа то, это, то так лучше не менять кровать да. все друзья Все, вроде ответила на все вопросы. Спасибо за ваше внимание. Напоминаю, э, там, давайте еще раз дам ссылку. Вижу, что много вопросов. Буквально на все все эти вопросы вы получите в письменном виде э, ответы. Вот в нашем, э, сейчас я господи, покажу этот астропрогноз на 2019 год. Вот. Э, в, так сейчас я найду его. такой достаточно большая, но она со всеми с картинками, со всеми понятными схемами, со всеми разъяснениями. Вот, вот можете по оглавлению посмотреть, что важно. Так что, если кто-то еще не успел подготовиться к 2019 году, то у вас есть хорошая возможность. Это в этом году всего лишь месяц прошел, нам еще в нем жить до февраля следующего года. Так что я думаю, что для вас астропрогноз тоже будет таким нужным. Друзья, я вас приглашаю. У нас будет еще много интересных тем в этом месяце ожидается. Следите за нашими письмами. Мы обязательно будем все объявлять. Вот, Лена, Лена вот написала все облавление, написала прямо в чате все друзья спасибо большое кому нужно переходите по ссылке с 50 скидкой вы можете получить астропрогноз на весь 2019 год по всем господинам дня по всем по каждому по господи, по каждой земной ветви и также здесь есть все все и как защищаться от плохих энергий и когда куда они приходят и годовые и месячные и приходят какие у нас как романтические отношения все активации все все все есть он очень полезный материал так что я думаю тот кто возьмет получит и эстетическое удовольствие, и моральное от, от прочтения этого всего. Все, друзья, спасибо вам большое. И до следующей встречи. С вами была Пугачева Наталья.